По какой-то старой привычке Перечитывать переписки Пересматривать фотографии И не ждать записки По какой-то старой привычке оставлять в мыслях Все искры Помнить каждую мелочь И письма за мелочку Жаль не виски По какой-то старой привычке Допоздна в сетях лазить Ходить Все тем же путями все не падать, по какой-то старой привычке, все так же ежедневно думать, не забывать ни одну тату, и тебя все так же помнить.